Здравствуйте! С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас набор от компании Top Tool. Набор небольшой под 1,4 дюйма квадрат рабочий внутри. Наборы код товара GC AI 4102. Набор состоит из 41 предмета. Набор поставляется картонной упаковки. Это вот вот, картонный ящик полноценный. Э -э инструмент Top Tool. это профессиональный инструмент высокого качества и затаривается на острове Тайвань. то есть Тайваньский бренд, профессиональный инструмент. Внутри вот такая прокладка идет между двумя крышками ложится, тоже качественная, не поролоновая, а такой вот плотный материал. И начнем с обзора. Трещотка на 36 зубьев. Трещотка разборная, это важно. То есть можно обслужить внутри или заменить внутреннюю часть. ремкомплект с трещоткам тут, тут подаются отдельно. То есть, э, можно поменять внутри часть трещоточную. Есть реверс, переключение право-влево. Быстрый сброс головки и также фиксация головки на трещотке. То есть она не спадает, пока вы не нажмете кнопочку. Рукоятка здесь пластиковая. На самом металле есть номер по каталогу. То есть, по этому номеру вы можете найти в каталоге ТОПТУЛ данную трещотку. Это означает, то, что у вас инструмент оригинального, высокого качества. И также ТОПТУЛ. Э, Надпись на рукоятке, но здесь надпись не краской, это тоже важно, а буквы сами пластиковые, они как бы да, вмонтированы монтированы или прессованы в саму рукоятку, не стираются. Вот каталог TopTool, такой же каталог есть в PDF-формате электронном в интернете, можете скачать его, если вам нужен. Поэтому, вот видите, тут трещотки и номер. Такую-то щетку можно найти в этом каталоге. Далее, головки. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1,4 дюйма. Общее количество 13 штук. По размерам 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Это самая большая. На, на головках также надпись Top Tool и номер по каталогу. Хорошая полировка. Я повторяюсь постоянно. Во всех видео, когда снимаем топ-тул, что ну, очень нравится мне полировка инструмента. То есть без заусенец, все гладко, видно, что инструмент профессиональный и высокого качества. Гарантия на набора Top топ идет пожизненная, кроме бит, которые идут в наборе. Это, вот, это расходный материал, то есть они меняются. Два удлинителя 55 и 150 миллиметров. Далее, шарнирный кардан для трудооступных мест. Кардан скреплен э, заклепками. Здесь заклепки идут хром-малиденовая сталь черного цвета, то есть усиленный. Есть адаптер, вот такой. Его можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 четвертую. То есть использовать инструмент из набора, если есть трещотка 3 восьмых. И также используем его для... Для того, чтобы сделать Т-образный вороток. Вот. Получаем Т-образный вороток для того, чтобы срывать гайки или докручивать их. Но это не советуем делать трещоткой. Вот для этого есть Т-образный вороток. И есть адаптер под биты. Вот. Адаптер можете подсоединять или на трещотку, или на отверточную рукоятку. Сейчас я ее достану. Сюда вставляем адаптер на нее и уже вставляем гиты нужные и получаем отвертку эту отверточную рукоятку также можете использовать с головками и сюда можно подсоединить удлинители то есть карданы уже как в зависимости от работы и еще на отверточной рукоятке также номер по каталогу есть на пластике надпись. И есть в наборе магнит. Кстати, это очень редко встречается в наборах. Здесь он есть. Вот такая вот насадка магнит. Для того, чтобы можно было достать болтик, гайк, которая упала. Мы используем сейчас. Ставим сюда удлинитель 150 и на него оденем магнит и получаем такой вот э, держатель с магнитом Раз. такая вот тоже приятная мелочь есть. но город здорово выручает если что-то у вас упало и невозможно достать и набор бит, общее количество бит 20 штук, это торксы, шлицевые, крестовые и шестигранные биты. Они используются с переходником, я уже до этого вам показывал. Инструмент промаркирован внутри кейса, ну тут конечно не написано трещотка, но промаркированы головки по размерам на пластике и биты промаркированы. Кейс состоит из двух частей, соединяется с завистой широкой, надпись Top Tool на верхней крышке внутри, также есть запирается на пластиковую защелку защелка сама пластиковая но внутри металлические вставки они ставки они идут металлические надпись на защелке также тупту по пакет ширина кейса 24 сантиметра длина 16 см, высота 6 сантиметров вес 1 килограмм кейс также очень хорошо сделал. Надпись TopTool на верхней крышке. Тут даже не надпись, а вот, ну, прессована внутрь. Такая вот надпись. И еще вот такая вот надпись. Э, сделана она пластиковая вставка, но э, буквы сами идут металлические. Видите Надпись TopTool с 1981 года. Очень красиво сделана. Сбоку наклейка. Вот такая идет. Написано 4 дюйма, то есть... Э, что за инструмент. Тут указывается профиль инструмента внутри. И снизу есть такие вот ножки, которые не дают вам, набор не скользить по столу. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.